Друзья, всем привет! В общем, получил две посылки. Сразу скажу, это двигатель на будущий тракторок и шкив к нему. Кому интересно, смотрите видос до конца. Заглянем, что там внутри. Кому, мужики, не интересно, это будет обычная распаковка, внешний осмотр вот, содержимого. Так что, если вы все видели и все знаете, ну, не смею задерживать. Ладно, харе ля ля Давайте распечатаю. Итак, значит, маленькая посылка, повторюсь, это шкивок. Большая посылка, это двигатель. Выдали мне ее вот таким вот образом. То есть, это был верх, судя по наклейке. Возможно, транспортировочка происходила правильно, мужики. Но не исключаю ту возможность, что в машине ее могли переворачивать, а только в пункте выдачи поставили правильно. В общем, сейчас все это дело посмотрим, потому что вот здесь какая-то вот уже имеется дырень, но она под упаковочной пленкой. Все это встречи, скотчем замотано. Давайте начнем с маленькой и уберем ее в сторону, так, чтобы она уже не мешалась. Итак, первая посылка, мужики. Смотрим, что внутри. Коробка большая. Ну, запечатали почему-то так. Немножко пупырки и шкивок вот такого плана на 20, на 20 вал, на три на ручья. В общем, ничего особенного. Поближе мы его рассмотрим чуть позже. Ну, литье такое, так себе, как и всегда. Все, убираем в сторону и распечатываем коробку. Так, ну что, погнали. Как говорится, наших городских. Сейчас срезаем стретч вот этот весь. Чтобы он нам мужики не мешал первый раз вот такую получаю посылку замотанную в пленку обычно привозят э, коробку и все так это в сторону я думаю видно Моделька... Да, смело, срезаем-то все Так, моделька... КР-230 отмечена. То ли мыша прогрызла, то ли еще там что Снизу вроде не порвато. Так, сейчас вот это убираем. С кадра там не выпало. Вроде нормально. Ничего себе тут руководство пользователя. Почти формат А4 Офигенное Все на русском языке Регулировочные винты Ну в общем Подробнейшая мужики Инструкция Вот В сторону Дальше Пенопласт, ключ лежит сверху, воротка не вижу пока, тоже его в сторону. Пенопласт целый, как ни странно, ну значит не пинали, это уже радует. Это мужики уже радует. Так, теперь попытаюсь достать его. Отсюда сам, конечно. Это двигатель мужики келефан. Ага, вороточек. Вороточек есть. Прикольная штука есть. Наглушитель, которая ставится в нужном направлении. Чтобы не на себя выхлоп. Можно сделать от себя. А можно не ставить, он будет в сторону. Все, дальше вроде бы коробка пустая. Так, убираем пока это тоже. Так, смотрим. Что там у нас по картинке? Ага, сместится. Вот такой вот двигатель. Лифан. Так, шпонка, интересно, на месте. Шпонка присутствует вал должен быть 20 так шпоночку тоже в сторону внешний мужики вид сейчас посмотрим по быренькому Чтоб тут ничего не было отломанным есть вот Подкачечка вот эта интересная, я так и не пойму для чего. Вроде бы якобы для пуска в холодное время года. Вот, как-то так. Кто знает, мужики, напишите в комментариях, для чего вот эта вот подкачка. Все, сейчас я его поставлю на стол, на верстак и более детально мы его разглядим. Итак, друзья, включил камеру на широкий угол, чтобы он хотя бы в кадр влазил. Вот, Значит, по наклейкам, по наклейкам, все-таки это КП 230 King Power, да объем цилиндра 223 вес максимальный крутящий момент. тысячи оборотов. Вот Черт попросил сделать тракторок тяговым, скорость ему не нужна, он сказал, вообще занизить его до минимума, сколько можно, но говорю, а задняя передача как, поэтому <систит> никаких проблем, сделаем так, как надо. Значит, 8 лошадиных сил вроде бы заявлено. Так, вот, что заметил, самое прикольное, мужики, и нужное, и правильное решение, это Нормальная крышка, завинчивающаяся, потому что, ну, я на своем тракторе заливаю пол бака, иначе это все дело вылазит через крышку. Но такие вот, вот эти полоборотные крышки, такое, честно говоря, не хочется материться. Здесь нормальная крышка, есть лейба там такая, сколько заливать, на цепочки, никуда не потеряется. Вообще шепардос. Отлично. Так. Включатель, выключатель. Ну, не знаю. вот э, нас других как-то он просто идет сюда, провод, да и э, на массу крышки. Здесь он как-то продолжается и куда-то идет уже конкретно. То есть, минуя массу крышки, куда-то уходит сюда. Весь жгут спрятан в такую пластиковую коробку, да. Как бабышку. Ну, отлично. Зато не надо никаких изолент, там, стяжек. Все, он защелкнул. Все концевики спрятаны. Так. Здесь на корпусе, не знаю, будет видно, не видно, выбито. Лифан. Серийный номер. Вот такого плана щуп с метками. Есть на конце щупа какое-то масло. Значит, его все-таки обкатывали, возможно. Так, что здесь? Штрих-код, по которому можно просканировать все это дело. Проверяем шкив. Подходит, нет? вроде бы 20-й вал. Сейчас даже скину шпоночку. Проверить. Все, болт. Присутствует, которым притягивается Все это дело Замечательно Так, глушак Вот за что я говорил Это вот, вот эта вот штука Зачастую э, Есть приваренные И когда ставишь двигатель Выхлоп весь идет в сторону водителя А здесь ее можно Направить вниз, вверх, вперед Либо вообще можно не ставить Выхлоп будет в сторону Так Фильтр, фильтр, мужики, сейчас заглянем, тоже интересно. Фильтр обычный, мужики, бумажный. Вот никаких масляных ван здесь не нужно. Да, все замечательно. Так, сейчас завинчу. Пластиковый такой симпатичный барашек. Так, здесь что у нас? Газ, заслоночка. И краник. За кнопку я уже говорил. У нас зимы такие. Он за окном плюс сейчас 6 градусов и дождь. Поэтому здесь вот интересное решение тоже на ручке. Заводной кусочек металлического какого-то профиля просверлен, узел вставлен. Резинка просто как чехол. Вот такие вот дела. Так, защита, точнее не защита, да вентилятор. Здесь вот он как-то, ребра обдувает, аж заворачивает. На некоторых, вот так до половины только она стоит, в двигателях. Вот. Здесь как бы заявлено, что улучшенное охлаждение. Вот тут тоже имеется какое-то литье. Вот, вот со стороны бака. Ну, не знаю. Посмотрим с этой стороны. Сейчас пробку выкручу. Есть щуп или нет. Потому что на некоторых двигателях, ну, не, не лифановских, а вообще... Щуп отсутствует. Здесь щуп, мужики, присутствует. Вроде все выглядит замечательно и чудесно. Так, ну что, давайте заведем его. Сейчас залью масло, залью бензина и попробуем его завести. Так, ну масло залил по уровню. Всё, так сказать, замечательно. Все, сейчас заливаем бензин и пробуем завести. Ну что, давайте зальем бензина. Чуть-чуть. Леечка, как всегда. Самая простецкая. В общем, ничего особенного. Я думаю, хватит для начала. Так. Не, ну замечательно. Притянул все. Хоть верх ногами переворачивай. Никуда ничего не потечет. Так. Где у нас тут эти вещи? Включено. Краник открываем, ждем чуть-чуть, пока набежит, наверное, я не знаю, да и пробуем заводить. Первый пуск не хочет делать. Не хочет. Попробую понажимать кнопку вот эту. Еще разок. Схватил. Еще разок. Заслонку открыл. Заслонку закрыл. Дать. Еще мало закачал ну, Первый пуск, мужики Еще разок Возможно, не отрегулирован Возможно, да запросто Блин, как он тихо работает, елки-палки. Сейчас ему добавить надо чуть-чуть. Чуть-чуть ему надо добавить. Слишком, наверное, все на минимуме стоит. Так, где моя отверточка? Маленькая. Чуть-чуть ему добавлю. Холостого. Сделаю два оборота Точнее один Пробую Блин мужики Как он тихо работает Это капец я уже себе такой хочу. Похож на мотоциклетный двигатель. На плитке скачет надо резинку принести сейчас принесу сейчас принесу мужики резина у меня есть и на ней поставили поставлю потому что плитка прыгает так вот принес кусок резины это с беговой дорожки старая когда-то были такие вещи пробуем еще разок Так это сейчас мы в мастерской. А если вынести на улицу, вообще слышно не будет, мужики. Я такой же себе хочу. Офигенский. А выхлоп какой-то. Давайте вынесем его на улицу и посмотрим со стороны. Я не знаю, ну здесь метра, может, полтора, наверное. Просто звук. Я отойду потом к камере и посмотрим на расстоянии. Так, запись вроде пошла. В общем, выставил движок примерно где-то метра полтора от камеры. И сейчас на открытом воздухе, без стен, послушаем, как работает двигатель. Подложил с той стороны правило, там чуть уклончик, ну, чтобы он ровненько стоял. Вот, сейчас заведу. Это будет уже как-то поинтереснее. Давайте камеру, наверное, поднесу к телефону и на расстоянии, мужики послушаем работает стабильно и я вам скажу потише по звуку и колбасит его потише, чем брайт тот, который у меня стоит сейчас на тракторке не знаю, почему. Возможно, в Брайт забыли вмонтировать какой-то противовес на коленвал. Но здесь стабильная работа. Прямо вот на лицо. Я уже влюбился в этот двигатель. Сеять такой хочу. Вот реально. По звуку, кстати, напоминает работу 17-сильного мужики мотора. Вот послушайте. Я сейчас, на тракторок даже выгоню свой и заведу, и рядом послушаем один двигатель и другой, чисто для сравнения. Вот слышно даже, как работают клапана, то есть глушитель не забивает э, работу клапанов. Они именно работают, вот, слушайте, рядышком с глушителем. Вообще кайф, мужики. Вообще кайф. Вот я не знаю, кому как. Но мне есть с чем сравнить. Сейчас рядом трактор вот сюда поставлю. Куда-нибудь вот вот здесь вот. И заведу, и послушаем. Семисильный Брайт. И ну этот вы уже слышали. Так, ну запись вроде бы пошла. Не знаю, там звук пишется, нет. Вот сейчас заведу этот двигатель. И заведу этот. Будут работать одновременно. И также отойду и послушаем со стороны, какой будет слышно сильнее. Ну, это может быть и неправильно, но тем не менее, результат будет налицо. Не знаю, что там наснимал, конечно. Но я думаю, на видео должно быть, мужики, слышно разницу. Ощутимую разницу. Вот, как-то так. Итак, друзья, на этом видос можно, в принципе, закончить. Работу посмотрели, обзорчик небольшой получили. Ссылки, еще раз повторюсь, оставлять я не буду. Заказывал в интернете на свой страх и риск. Поэтому название а, мужики есть. Ищите э, их валом в сети. Поэтому где-то дороже, где-то дешевле. Вот, как-то так. Движок мне очень понравился. По крайней мере, я не знаю, лучше, наверное, в два раза, чем стоит у меня. Вот. Возможно, приобрету себе такую же и поменяю. Очень понравился. А, понравилась стабильная работа. А, тихий. И при этом, ну, возможно, э -э, тяговитый, вот и объем чуть-чуть больше, как-то так, поинтереснее, так сказать, вещи. Вот это самое, самое, самое это, что мне понравилось, это вот ух, даже крышка с трещоткой. Ух ты, только заметил, крышечка-то с трещоткой, мужики. То есть, как на автомобиле. Не перетянешь. Ха -ха. Прикол. Вообще шикардос. Точно на себе такой возьму. Ладно, всем пока. С вами был Санек. Ждем звезды. И уже конкретно будет, будет построечка миника.